Ребята, в общем, смотрите, мне написал мой подписчик, зовут его Дмитрий Горбунов в Инстаграме. Он говорит, Женя, пожалуйста, озвучь папе несколько вопросов. Ну, тут огромное их количество, но мы сейчас по-быстрому попробуем папе их задать. А ты попробуешь тоже так же быстро, очень коротко ответить, да? Потому что, как говорит Алексей Пивоваров, у вас мало времени, мы вас это ценим. У вас мало времени, мы вас это ценим. Итак, первый вопрос. Давно ли вы живете в каком каком городе? Поселке Селе В каком городе поселке Селе Патая? Патая. Патая. Сколько? Около двух лет. Около двух лет живет Патая в Таиланде. А в каком жилище? Что за жилище? В каком таком жилище ты живешь? В кондомине в кондоминиум, и там ты снимаешь, арендуешь, ну, апартмент, да, апартмент, да. сейчас, кстати, ребята, это я добавлю, в связи с малым потоком туристов, очень такие невысокие цены, правда? И можно за да, очень, может быть, кстати, этот вопрос и имеется, сейчас мы дальше пойдем. Качество воды, еды и жилищных условий. Замечательно. Ну, замечательно. Ну, ш... качество воды, что значит? Ну, вода, как вода, да, наверное, обычная вода, пьешь Пожалуйста, ее. Пожалуйста, и... есть и пора. Пьешь ее, да, пьешь и удаляешь жажду, да. А еды, а качество еды, какое качество? Как оно, насколько сильно отличается от того, что мы привыкли есть в России? Я, я не могу про это вообще разговаривать. Какая еда в России? Здесь замечательно. Нравится, все, да? Все отлично. Да. А жилищные условия. Да, жилищный условие. Мы вам, ребята, прикрепим видео, мне папа как-то присылал видео, как он живет. Значит, там наверху есть бассейн, внизу есть спортзал, вид на море, на море буквально спортзал 5 тоже Спортзал тоже наверху. да. Ну, короче, короче, вот такой, такой уровень, да, уровень жилищных условий. Как дела с медпомощью? Классный вопрос, кстати. Что с медпомощью? Здесь есть больница. Так, есть больница, но чтобы не обратиться, что у тебя должна Страховка или что? Ну, страховка, да, желательно. Но если нет страховки, то помогут. Ты обращался уже? Обращался. Ты что, они какие-то деньги брали или как это происходило? Да, деньги брали. Ну, насколько большие? Ну, каждое обращение порядка пяти тысяч. Тысяч рублей, Ну так они помогают, да? Тысяч Бат. Бат. А, ну то есть, там 10 тысяч, чуть больше 10 тысяч рублей, 11-12, да. Помогают, да? что-то делали. Короче говоря, ну помогал, вылечился в итоге. Вы? Да. Какими <сотор> транспортными пользуются? Аренды или, или купил что-то? <сотор> Нет, я живу в Паттайе, там можно жить без транспорта. То есть, там можно пользоваться тук такси, всякими <сотор> разными, да? Да. А, но ну вот сейчас, пока мы приехали, мы используем автомобиль. И тогда ты тоже иногда брал автомобиль. Но да. Как дела с языком? Какое владение языками? Язык <сосых> английский. А Тайский не нужен, в принципе. <сосых> тайский не нужен. Здесь все, говорят по-английски. Все говорят по-английски. На... По <сосых> да. Работа есть или нет? Для меня нет. Ну, она не нужна тебе, в принципе, не да. Нужна. Пенсия РФ помогает. <смех> Пенсии РФ. <смех> Мне э, пенсию как раз вот э, где-то месяца три назад должны были уже начать выдавать, но я не еду оформлять. А как они тебе ее должны выдавать? Ну, я должен съездить, оформить. Российскую пенсию? Да. А как ты будешь получать? Так что там сейчас этот а, путинский вот этот закон о пенсионном... Повышение? Все, мне уже, мне уже положен. Даже поэтому. А ты какое? Это во сколько время? Во сколько лет? Шестьдесят. 60 с 60-го года мне уже положено. А только если ты если ты 60 -го года рождения, да, то тебе да, сейчас да. тоже даже по путинским вот этим да, всем да, делам, но уже полно. Да. Но ты ее не хочешь, даже получать, и не хочешь ехать в Россию и даже но оформлять. Уже это мне как бы дорого выйдет. Мне то есть ехать в Россию, пенсия, оформлять. все мне это все дело не то есть, не Да, ну, ты ну, считаешь, ну, что ну, лучше ну, здесь не оставаться не жить, надо, кайфовать? Не этой да, Н нравится там жить, но Нрав нравится тут жить? Ну, конечно. Как по сравнению с Ершовым? Да. Ребята, сложно. Сложно сравнивать Ершов какой-то, да, да. и вообще, ну, глупость, понятное дело. Уровень жизни св района своего проживания. Уровень своего района проживания. Какой там уровень жизни вот в том районе, в котором ты проживаешь, наверное? Какие-то прям вопросы такие, засыпки. Что такое уровень жизни? Ну, типа, наверное, имеется в виду не криминальный ли район, а бомжей, наверное, много или нет, может быть так. Здесь, здесь вообще про это не думают. Тут никаких Вообще, кстати, нет бомжей, да? Никаких криминальных районов, никаких бомжей. Да, да. Просто, ребята, здесь нет бомжей, просто их не существует, потому что их куда-то там, если, если ты человек, который нуждаешься в ну, а, помощи, да, то ты можешь обратиться. Вот эти вот эти множество, множество количества хра- х, не храма, как они называют, храма, да, храмы и попросить там помощь, тебя всегда накормят, напоят. Ну, короче, тут нет побирающихся людей, с, которые умирают от голода. Следующий вопрос есть воровство, коррупция, криминал. А по поводу воровства мы даже на пляже да оставляли вещи свои. Ты говорил, что их не надо с собой забирать в сумку и плыть с ними, да, плавать. То есть никто, их, никто их не воруют. Хотя я немножко так напрягся, думаю, может стоит как кому-то одному оставаться, но мы не оставались. Просто в зоне видимости, естественно, вещи оставляли и никаких вопросов не возникало. Как привыкалось к климату, ну, после российского климата, да? Как привыкалось, учитывая, что Россия сложная. легко, Да. Ну, нормально. Легко. Да. Есть продукты в магазинах, к которым мы привыкли? Здесь есть все продукты. Все продукты есть, к которым мы привыкли, существуют. Можно, можно, если ты заскучал по оливье, то, в принципе, ты можешь вот здесь найти, да? Здесь есть некоторые очень скучают по гречке. Даже гречка. И даже гречка. Есть, я, я про нее не, не, не переживаю. Да. Кто есть у какая стоимость коммунальных услуг? Ну, это сложный, ребят, вопрос. Даже не, не то, чтобы сложно, не сильно понятный. Что значит коммунальных услуг? Если мы говорим о том, что у вас есть здесь собственность какая-то квартира, дом или другое имущество, да, таунха, таунхаус, я не знаю, то, наверное, он будет правильным этот вопрос, и на него стоит отвечать. Но поскольку мы говорим о том, что. А стоимость, суммы, ты знаешь стоимость э, электричества, да? За воду там 30 30 бат за кубометр. 30 бат за кубометр вода, а свет? Вот, за свет, значит, ну смотря какой район, а так начинается опять от 5,5 бат за киловатт. 5,5 бат за киловатт, ага, ага. понятно. Что-то это кому-то скажет. Ну да. Ну, наверное, скажем, мы перейдем в рубли и, в принципе, люди станут понимать, насколько дороже или дешевле здесь жизнь. Почему именно Таиланд? Потому что мне больше понравилось. Я проехал много чего. Проехал... Вот как раз следующий вопрос: какие страны были в списке для выбора, какие страны были в для выбора страны да. проживания? Ну, Индонезия, во-первых, был первым, наверное, в списке. Потом Малайзия. Потом. Вьетнам, про это даже вспоминать, не хочу Филиппины. Uh -huh. Ну так я проехал всю, всю, весь этот азиатский водородок. Да, город. и остановился и на Таиланде. А Таиланд. почему именно Таиланд? А, что а, Таиланд Таиланд так, что так привлекло? Уровень жизни, наверное, вот такой ну, получше. Мне так же казалось. А, казалось, что уровень жизни. Да, все улыбаются, действительно, несмотря на то, что я уже говорил, несмотря на то, что народ кто-то богаче, кто-то беднее, но даже самые какие-то бедные люди, кто там занимается продажей на этих тележках какой-то самой еды, они все равно все веселые, всегда все счастливые, веселые. Так что надо, надо ребята, нам тоже от них учиться тому, чтобы не только лишь а, с деньгами быть счастливыми людьми. А много русских друзей там появилось. Есть русские. Есть, ну, совсем, немного. совсем небольшое много. количество, да. Да. Может, есть местные друзья уже, местные друзья местные на интайсе, но ну, вряд ли, да, таких нету, да. Ну, как бы такие поверхностные отношения, ну да, да. Я знаю, ну, правда, просто где-то с кем-то уже так общаешься да, Общались, да. Как проходит обычный день? <laughs> вот интересно, кстати, вопрос меня также часто друзья мне спрашивают, а как по чем он занимается, что он там делает? Я говорю, ну не обязательно что-то теперь делать. Ты же на российской пенсии, поэтому зачем что-то делать? Надо кайфовать. Ну, так как проходит твой рабочий, обычный а, день в Таиланде? Ну, как? С утра пораньше, во-первых. Во и этот и спортзал у меня прям ага. в последнее время я так понравилось. Пошел в спортзал, пошел, пошел в бассейн, да. потом, и все, и задумываешься. А завтра не пошел куда-нибудь. Позавтракал. Завтракал. Также кофешку зашел. Ну, в принципе, в принципе, плюс-минус такой же обычный, обычный день, как, как он проходит у нас, который мы вам показывали, ребята. С утра проснулся, во сколько бы ты ни проснулся. А? Какие-то дела находятся. Центр куда-нибудь поехал. Торговый центр. Там погулял, там побродил, да? И вот как раз самый заключающий, последний вопрос, очень-очень правильный вопрос, я бы сам бы его и, и не придумал, а он на самом деле тем, кто может быть желает переехать, неважно сколько вам лет, может быть вы работаете удаленно, да, и тоже хотели бы жить в Таиланде, в каком статусе живет турист, ВНЖ и тому подобное? Ну, здесь статус у меня пенсионная виза, назначается она в Таиланде, да и, по-моему, здесь в Азии, и в других странах. Означается вот, она с 50 лет. С 50 лет пенсионную визу уже а может сделать? что мужчина, что женщина. Оформляешь ее каким-то образом? Она оформляется на один год. И каждый и год продлеваешь? Каждый год продлеваешь. И... Ты живи, ты ну, насколько, насколько сложно ее организовать вообще? Вообще не сложно. То есть ты, ты вот какие-то документы подаешь, какие-то... Но, но лучше ее <смех> оформлять на месте. Не с России. А уже находясь там, здесь. Там придумывают такие документы, которые здесь совсем не нужны. И ты, соответственно, ее оформляешь, ее делаешь, и год целый ты можешь находиться здесь да. без, без всяких проблем, никуда не ездя, не выезжая. И у меня друзья ну, вот да. такие, которые молодые, они так прям переживают. Ну вот, как бы это... Как это... Такая хорошая виза. Да, да, да. Так и сколько она примерно стоит, сколько в год надо заплатить, чтобы здесь находиться по вот именно пенсионной визе без всяких трудностей, проблем? Я, я заплатил, значит, вот этих помощников, здесь полно этих всяких помощников. Заплатил 18 тысяч бат. Угу. И все. 18 тысяч бат, год находишь. Следующий год еще 18 тысяч бат. Нет, следующий год уже меньше, говорят даже, если продление, то да? 5. То есть, единственная, самая большая трата, это изначально, когда вы прилетели, 18 тысяч, так ты вот эти 80 тысяч бат заплатил, бат заплатил и теперь что? Теперь а, а, нужно... Можно ли выезжать в другие страны, кататься, путешествовать, возвращаться без беспрепятственно? Есть есть такая, значит, опция у этой визы. Значит, сколько ты доплачиваешь я не знаю я наверное, этим вопросом не уточнял очень-то не, очень не интересовался но говорят что есть такая опция там сколько ты доплачиваешь тебе э, разрешают значит, выехать туда а. А. А. Угу. окей все понятно все понятно ребята так что если у вас еще какие-то вопросы остались то в следующий раз, месяц, полтора, два, через сколько я сюда вернусь, поработаю, и мы продолжим, ответим на все ваши интересующие, вас интересующие вопросы. Правильно? Да. Все, пока мы ждем, мы ждем свой ужин, ребят, в таком красивом месте. Пока, к сожалению, нам его не приносит. то что очень много людей, большая очередь. Ну, в общем, я думаю, что с минуты на минуту мы вам Покажем, чем же таким картином мы будем ужинать. Смотрите, у всех лодочек, видите, вот они стоят. Лодочка, лодочка, лодочка. У них какие-то вот зеленые огни по периметру, по борту. Что это, зачем это сделано? Наверное, не только лишь для красоты, правда? Какой-то в этом есть смысл и необходимость. Что думаете?